утро мы начинаем наше очередное заседание я уже не помню какое по счету значит тема сегодняшняя это ценности и принципы в оценке программ у нас достаточно обширная программа много вопросов которые мы предполагаем обсудить ну, в числе них и мы будем говорить про определение ценностей, про различие ценностей и принципов, и почему это важно в оценке, чьи ценности принимать внимание. Мы поговорим о декларируемых ценностях и истинных ценностях. И в заключение поговорим о том, могут ли принципы быть объектом оценки, сами по себе принципы. Вот такой у нас план короткий. Если коротко о нем говорить, давайте начнем тогда. Да? Ну, я еще раз напоминаю, что ну, форма... по форме да, у нас будет презентация, которую Алексей Кузьмин сделает. Их несколько будет в ходе. У нас будет обсуждение в малых группах, и, конечно, мы будем обсуждать в большой группе, этот предмет. Ну, все, вперед. Я, Алексей Кузьмину, слово передаю. Спасибо, Володь. Вступление сначала, да. Будет. Коллеги, всех приветствую. Если говорить про онлайновые заседания, то это девятое. Пока еще можно их считать, но скоро станет трудно, видимо. Да. Тема. Очень приятно, что многих тема заинтересовала. Тема такая сложная. И мы, конечно, как всегда, будем следовать нашему принципу, что это должна быть интересная беседа в хорошей компании. Ну, компания уже точно хорошая, осталось поговорить нормально. Ну, некоторые вступления мы решили сделать, чтобы как-то пространство для обсуждения обозначить. Поэтому сначала вот небольшое вступление. Значит, Тема первая такая, первый вопрос, который у нас был в анонсе, что такое ценности применительных к проектной деятельности. Ну, те, кто вопросом интересовался, наверняка знают, что есть разные определения понятия ценностей, и мы хотели парочку здесь привести, просто для того, чтобы хотя бы показать, какой вот спектр существует. Это определение, которое дал... Аркадий Ильич Пригожин, у нас один из ведущих специалистов по управленческому консультированию в России. У него есть книжка Цели и ценности как раз применительно к жизни организации, к управлению организациями. И вы видите, что здесь он определяет ценности как представление о должном, о лучшем, о самом важном. И ради чего стоит трудиться и даже жертвовать чем-то. А это определение Пригожина. Да, мы, конечно. Презентацию всем вышлем обязательно по окончанию. Вот второе, второе определение. Это определение ценностей, которые мы нашли на сайте фонда, который поддерживает большую детскую больницу в Канаде. Значит, вот они так определяют, что ценности – это фундаментальные принципы убеждений, которые являются основаниями для всей нашей деятельности. Ну, и для принятия важнейших решений. А, здесь, и, ну, вы дальше видите, что здесь текст есть, я все зачитывать не буду. Я бы хотел обратить внимание на одну интересную вещь, что в данном случае они ценности определяют как фундаментальные принципы. То есть, по сути дела, понятие ценности и принципы для, в этом случае для них а, они идентичны. А, но в любом, в любом случае, конечно, ценности это основа, это база, во что мы верим, какие бы определения мы ни брали, где-то вот ядро, там понимание, смысл основной, он, конечно, совпадает. Если говорить про ценности НКО, социально ориентированных НКО, то можно их разделить. Опять же, здесь мы опираемся на литературу, на публикации что можно эти ценности разделить на две большие группы. Одни ценности относятся к тому, что мы хотим изменить в мире к лучшему, и они как бы вектор вовне направлен, да? А другие ценности связаны с тем, как мы работаем, и это вектор направлен. И а, вот в качестве примера мы решили взять ценности ассоциации специалистов по оценке программы «Политик», всем известной организации конечно же. И э, вы видите, вот, например, здесь сверху вторая ценность – устойчивое развитие профессионального сообщества специалистов по оценке программы «Политик» в России является ценностью для этой ассоциации. Да? И... Э, э, ну, я не знаю, здесь... Э, мне трудно это анализировать, но если посмотреть на эти ценности, то можно увидеть, что Ну, очевидно, информационная открытость деятельности это как мы работаем, как мы работаем. Интегрированность в международное профессиональное сообщество, вроде тоже то, как мы работаем. Уважение к установкам мнения, мировоззрения людей, тоже вроде то, как мы работаем, открытость, как мы работаем, приверженность миссии тоже, как мы работаем. А вот устойчивое развитие профессионального сообщества. Возможно, это то, что направлено вовне, и вот то, что является социальной ценностью, ну, на мой взгляд. Но здесь, конечно, есть, вероятно, о чем поговорить. И если захотите, у нас будет возможность слайд вернуть и потом прокомментировать, если что. Но мы просто отмечаем для себя, что бывает то, что касается того, что мы меняем в мире и того, как мы работаем. Кто влияет на формирование ценностей? Тут тоже темы интересная и могло быть отдельно интересное обсуждение, но вот здесь мы приводим результаты опроса порядка 60 российских фондов, которые мы проводили вместе с форумом доноров несколько лет тому назад. И оказалось, что самое сильное влияние на формирование ценностей фондов оказывают учредители, руководители фондов, а также правление и совет директоров. И, наверное, это неудивительно, потому что если мы говорим не о фонде, а о любой НКО, пусть даже небольшой НКО, конечно, те люди, которые создают НКО, приходят уже с определенными взглядами на жизнь, на мир с определенными ценностями, и эти ценности оказываются в основе деятельности организации. То есть это ожидаемый, наверное, результат такой. А, теперь связь ценностей организации с ценностями программы или проекта. Если мы соглашаемся с тем, что ценности организации является основой, фундаментом для всей деятельности организации, то естественным образом они должны быть основой, фундаментом для всех проектов и программ, которые реализуют организации, потому что проект или программы – это не что иное, как некая форма организации деятельности. Но понятно, что ценности организации должны лежать в основе. Интересно, что... Ну, вот мне не приходилось видеть форму заявки, в которой бы был бы раздел ценности. Есть раздел Актуальность всегда, который, в общем, конечно, связан с ценностями, но в явном виде нас никогда никто не просит в описании проекта в явном виде сформулировать ценности. Если посмотреть на зарубежные примеры то мы можем найти. Вот я в Рунете я не смог найти ценности программы или ценности проекта. А вот в интернете, в зарубежном, англоязычном, это можно найти. Должен вам сказать, что когда я пытался найти по ссылке ценности программ несколько лет тому назад в интернете, это был 15-й год, 7 лет то там было 85 тысяч ссылок, сегодня по, этой, по этому запросу 96 тысяч ссылок. То есть, в общем, их больше, но не радикальное увеличение количества. Не так часто все-таки встречается, но встречается. Вот в данном случае перед вами ценности программы образовательной в сфере медицины. И вы видите, вот, какие ценности они декларируют. Есть ценности проектов, тоже такие встречаются. И вот, как пример, мы здесь приводим ценности проекта, связанного с музыкой. там Хор, пение и так далее. И видите, здесь тоже. Но что важно отметить? В каждом случае, конечно, это просто название ценностей. Но во всех случаях, когда организации декларирует свои ценности или описывается ценности проекта, во всех случаях есть более-менее развернутое описание, ну, в один абзац, в несколько предложений, описание того, что имеется в виду. То есть, когда мы говорим нашу ценность равенства», дальше есть развернутое описание, что подразумевается в данном случае. Нас ожидает сейчас следующий вопрос, но, может быть, по первой части есть какие-нибудь соображения? Ну, вот Вера там комментарий сделала в чате, что ну, в стандартах вот этих качеств ну, нет указаний на определенные ценности, но есть указания на то, как взаимодействовать организации между собой в сфере понимания ага. ценностей. Ага. Такое важное добавление. Угу, угу. Спасибо. Я так понимаю, что это стандарты, связанные с управлением качеством или стандартом, связан с управлением в области корпоративной угу. социальной ответственности. Угу, угу. Хорошо. Так, ну я тогда я скажу, дальше. Так, говори нам быстренько в двух да, словах. Это да, да. э, стандарт э, вообще вот не, не совсем про качество, а именно про взаимодействие ага. оценительских и всего прочего. Я вот э, сейчас еще скажу. Я, может быть, кому-нибудь из вас пришлю ссылку, и даже у меня скачан этот стандарт. Там вот сейчас, почему мне для меня важно пока сейчас вот где медики там написали про себя, там как раз вот кусочек вот такого взаимодействия. Ну, кроме, наверное, доброты и сострадания, а вот это все прямо там есть. Там есть раздел «Б» такой. Больше я не буду на эту тему. Я, может быть, вот Алексей вам пришлю, посмотрите. Давайте, да, а мы да. всем разошлем. Вера, а чей это стандарт? Кто его разработал? Это стандарт ребята из Англии придумали. А, угу. <laughs> да, и значит, но ну, он давно как-то тут вот бродит. После того, uh -huh. как появилась у нас в России попытка перейти на бизнес-модель устойчивого развития, uh -huh. Потом mm -hmm. это все заглушили, вернулись на Кайдзе, на 90-е годы. И вот тогда mm -hmm. он у нас в России был опубликован. А я просто чищу, вот в одиночке сижу, чищу свои старые приходы. И вот присылайте, писал, пожалуйста. Все, присылайте, вам. мы, может быть, прям сразу в презентацию включим и все посмотрим. Хорошо, спасибо Зашлем. большое. Зашлем, вам спасибо. Mm -hmm. Хорошо, коллеги, ну так переходим к следующей ага. теме. Да, продолжаю. Да, Володь, спасибо. Ну вот, коллеги, это следующий вопрос, вытекающий из предыдущего. Одно и то же принципы и ценности или не одно и то же? Очевидно, совершенно, если начинаешь вот смотреть просто то, что публикуют, то граница какая-то немножко размытая. Потому что очень часто мы можем увидеть, что на сайте, например, раздел будет называться «Принципы и ценности» или «Ценности и принципы». И как мы видели раньше, вот в фонде там они говорят ценности, это наши фундаментальные принципы. То есть часто говорят, что одно и то же. Принципы определяются по-разному, здесь есть разные позиции. И мы хотели остановиться на одной позиции, в которой дается четкое разделение принципов и ценностей. И это предложил Майкл Куинпэттен, известный специалист по оценке, поэтому для нас это важный подход, важное определение и информация к размышлению. Значит, Майкл говорит, что ценность – это то, во что мы верим, а принцип – это то, как мы действуем на основании того, во что мы верим, если кратко. То есть принцип трансформирует ценность в действии. И здесь вот приводится один пример. Если ценность – это творчество, то могут быть разные варианты действий, связанных с воплощением в жизнь этой ценности. Например, один вариант. Мы стимулируем и поощряем, поддерживаем творческие инициативы сотрудников. Это при том, что ценность творчества, таким образом, она трансформируется в нашу деятельность как принцип. А другой принцип, также основанный на этой ценности, может быть так, так сформулирован. Мы организуем учебный процесс на основе выполнения творческих заданий. И принцип – это предписывающий такое утверждение, которое определяет, как нам следует действовать. И мы вот хотели предложить просто тоже в порядке обсуждения. Смотрите, мы взяли один из вариантов, есть Понятно, несколько вариантов. Можно найти принципы в гуманистической педагогики. И а, мы взяли один из вариантов. Здесь будет пять принципов. Они так и опубликованы на сайте. А, и хотели просто предложить вам а, подумать и, или высказать вслух свое мнение, принципы, это или ценность, если исходить из позиции Майкла Пэттона. Вот смотрите, учебный процесс должен направляться самим учеником. Как вы думаете, это принцип или ценность? Если ценность, то во что мы верим, а принцип – это то, как мы должны действовать. Да, коллеги, пожалуйста, ваши комментарии, ответы. Наташа Тишкевич пишет, ценность. Мы как информацию к размышлению, поэтому… Я думаю, все уже подумали достаточно, кто хотел, высказался. Можно ну, писать чате. У, у, у Наташи аргумент такой, потому что мы в это верим. Ну да. А как мы действуем для того, чтобы учебный процесс направлялся самим ученикам? Это другая тема, да, Наташ? Я понял. Ну, на самом деле, тут среди участников ответа я сейчас посчитать не могу, но ответы делятся. И то, что это принципы, и то, что это ценности. Я хочу вам сказать, коллеги, что эта позиция Майкл ну, она, по крайней мере, она понятна более-менее, но он даже в своих книжках, в своих публикациях приводит примеры дискуссий с очень серьезными людьми, которые не соглашаются с таким определением принципа, поэтому тут вопрос тоже открыт. Но если исходить из этого принципа, школы должны готовить учеников, которые хотят учиться и знают, как это делать. Ваше мнение? Вроде как предписывающий, Должны готовить. Принцип. Наташа говорит этот принцип. Ксения Николаева ценность. Ага. Ну вот, да. Мы получаем примерно тот результат, который и, наверное, можно было предсказать. Единственная форма значимой оценки – это самооценивание. Ну вот здесь, мне кажется, все должны согласиться, что если исходить из определения Майкла Пэттна, то вообще-то это ценность. То есть мы в это верим, а дальше мы должны каким-то образом выстроить систему оценки, чтобы она базировалась на самооценивании. И это должен быть принцип какой-то, а это вроде как ценность, ну, мне кажется. Хотя, да, чувство, как и знание, является важной частью процесса обучения. Да, туда? Меня там нет, если что. Ксения, у вас микрофон? Спасибо, тоже не Чтобы не писать, вот поразмышлять просто, Леша. Да, да. да а, ну вот, а мне кажется, здесь еще самое ключевое, наверное, могу ошибаться. А... Просто ты умеешь задавать вопрос, как обычно, в это, врасплох застаешь. А мне кажется, вот смотрите, ровно так же, как и про учеников. Если мы говорим о том, что это формирует как действие шаг сами ученики, ну, условно говоря, там разрабатывают какой-то свой кодекс или какие-то свои правила и так далее, то тогда, когда это они декларируют, или вот во втором случае, когда школа это предъявляет, то это принцип. Если же, на мой взгляд, если же вот с точки зрения учебного процесса, вот первого, первого положения, первого тезиса, если про это говорит школа, если она заявляет, то ровно то, как вот, на мой взгляд, и кажется, школа верит в то, что ученики могут сами направлять учебный процесс, и она тогда будет какие-то действия к этому разрабатывать, да. чтобы мотивировать на учеников. Ну, то есть здесь, наверное, еще с учетом того, что все-таки кто является декларатором вот этих вот тезисов. Конечно, наверное. очень важно, Наташа. Я, я согласен с тобой. Спасибо. Но вот если последнее взять, Наташ, то чувство, как и знание, является важной частью процесса обучения. Я бы сказал, что вот если из позиции Майкла исходить, это скорее ценность. Да, потому это ценность. Что, да, потому что дальше что? Если мы в это верим, то тогда мы говорим, мы строим учебный процесс таким образом, чтобы у детей не только знания развивались, но и условно развивался эмоциональный интеллект. И тогда это при, при э, трансформирование вот того, во что, мы, во что мы верим, в некие действия. Ну вот последнее еще, тоже ученику ничто не огражает. То есть смотрите, что получается, что, во-первых, довольно трудно провести грань. На самом деле определение довольно такое инструментальное, которое Майкл дает. И те принципы, которые здесь приведены, если следуют позиции Майкла, они в значительной мере как бы тяготеют скорее к ценностям, чем к принципам. Вот такая вещь любопытная. Ну Вера, и вот, смотрите. А Можно реплику? О, да, да, да, конечно. А, я насчет чувств. Честно да. говоря, вот это любопытно, потому что, ну, по большому счету, любой человек, который вообще хоть как-то знаком с биологией, он просто понимает, каким образом, ну, мозг получает информацию об окружающем мире. И это не предмет веры вообще. То есть это не просто не ценность, но это факт, да, это закономерность. Поэтому, честно говоря, мне кажется, какие-то вещи, но если мы говорим про рамку, которая определяет, а, ну, это будет и там, и там в определенном смысле. И это совершенно нормально. Угу. И даже не вопрос, в какую коробочку это положить. Угу. Вот. Я, я еще лишь прежде чем дальше перейти, Давай. Надежда родительская так уточняет, как бы вопрос до да, вопрос Получается, в принципе, это ответ на вопрос: как мы это делаем, а ценность ответ на вопрос, почему мы делаем именно вот так. Угу, вот угу. согласен ты ли с этим утверждением? Надежда, я примерно так это понимаю. Вот позицию Майкла. Да, я ее в данном случае транслирую. И мне кажется, единственный тут важный момент вот ответ на вопрос: как мы это делаем? Он дается не в виде рецепта, ну что добавить пол чайной ложки соли, да, а в виде рекомендации добавить соль по вкусу. Вот тогда это принцип будет. И я так это понимаю. Вот Анатолий, да. да. Анатолий. ну и еще, наверное, здесь вот то отличие по хулигане сейчас засада такая есть. Ценность то ну собирается сообщество, где, где больше там одного, это уже сообщество. И могут декларировать там типа мы гуманисты, мы за светлое будущее, но не факт, что ценности могут обозначены, но не факт, что могут быть сразу разработаны принципы. То есть это вот и, и навер, наверное, ну так хочется, наверное, думать, что скорее сообщество формируется, когда есть какие-то общие ценности, наверное, в меньшей степени принципы. Ну, Хотя, наверное, тут тоже можно поспорить, потому что все-таки объединяемся мы сначала, когда мы чувствуем тягу друг к другу по каким-то интересам. И это, скорее, уровень ценностей, наверное. Ну вот. и а, в потом уже, Наташа, а потом если уже не да. совпадают, то вместе вряд ли... Да, да уже да. тут ни один принцип не спасет, да. на мой взгляд. Да. Вот, Оля. Да. Ну, я вот хотел uh, замечание Юли развить немножко. Я когда думал про четвертое, второе снизу, про чувства, uh, у меня нет ощущения, что это ценность. И я начал пытаться понять, uh, как бы я сформулировал или на какую ценность это работает. Uh, uh, и у меня есть ощущение, что ценностью в данном случае является, что мы подходим как uh, к ученику, как к личности, ну и понимаем многогранность этого ученика, и что мы работаем не только на знания, а мы также учитываем весь комплекс всех вот вещей, и вот мне кажется, что ценность она лежит где-то вот на том уровне, что да -да -да. мы подходим к нему, а это вот в той коробочке, а, а, это один из признаков того, что мы действительно будем работать на эту ценность, с тем, что мы будем учитывать как чувства, так и будем работать на знания. Будем Заботиться об этом, вот я бы так сказал. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому мне, мне вот здесь не хватает ее для, для того, чтобы я бы назвал это ценностью, мне не хватает уровня. Мне кажется, надо чуть-чуть на уровень выше подняться, и тогда это станет ценностью. А можно я тоже комментарий сделаю еще? Тоже продолжение вот то, что ты сказал? Ну, тут же еще стоит принципы гуманистической педагогики. И надо иметь в виду, конечно, что ну, гуманистическое направление там, в психологии, в представлениях о человеке, даже в философиях, там тоже есть своя как бы система. И, ну, и в этом смысле ну, вот, мне кажется, очень важный вопрос, как мы понимаем и принимаем, что является ценностью, а что принципами. да, Потому что если ну, там, представлять то, о чем Михаил Роджерс писал, да, я бы, например, согласился, что этот список скорее все-таки принципы, чем ценности, потому что там есть определенные системы сформулированные. С другой стороны, если мы говорим о родителях, которые выбирают да, школу для ребенка, вполне они могут оставаться на том, что ну, это ценности, они же в детали процесса не въезжают, да? и это некоторая такая вот декларация ценностей школы. Вот так, мне кажется, хотя, может быть, я и не прав, и границы не такие размытые между принципами или ценностями в действительности. Ну, у нас вот к обсуждению следующие пары слайдов, можем продолжить еще комментарии, если будут. Я просто взял вот два довольно известных фонда у нас. Это фонд Потанина, у них вы можете найти на сайте раздел «Принципы и ценности». И фонд Тимченко, у них на сайте раздел «Ценности и принципы». Как вы видите, и в том, и в другом случае они объединены, они их не разделяют. И если посмотреть, вот, например, на формулировки, но ну, здесь букв много, я читать, конечно, не собираюсь, но вот слева посмотрите название, да, что, ну, например, открытость, да, открытость, безусловно, может быть сформулирована как ценность, а может быть сформулирована как принцип, если, опять же, исходить из понимания Петна, Но вот в каком качестве это здесь, это, наверное, так уже за рамками, нашей встрече. И вы также можете обратить внимание, что вот если список слева посмотреть, да, и сейчас мы перейдем к фонду Тимченко. В общем-то, есть пересекающиеся моменты, и мы обратили внимание, когда проводили исследование ценностей фондов, которые работают в России, что вообще, если говорить об организационных ценностях, а здесь в первую очередь речь идет именно о ценностях организаций, да, то а, их вообще конечное, конечное число. То есть мы там несколько десятков проанализировали списков, и из них выделили порядка 40 с небольшим ценностей, из которых а, примерно четверть упоминаются очень часто. И, наверное, это тоже не случайно, а характеризует определенным образом Работу организации такого, такого типа? А, ну, вот, это в качестве выступления. Может быть, еще какие-то комментарии сейчас. Ну, будут? У, у Юли Богдановой комментарий был. Какое а -а. странное понимание этичности у Тимченко? Ну вот, за что купили, зато и продаем. Но семейный, это, вообще, вообще интерес... же да. это, мне кажется, вообще интересный такой момент, связанный с ценностями. Нуждаются ли они в определении? А, и если, ну вот, мне кажется, люди делятся на то, что вот они говорят, этичность это такое. Я сейчас не про Юлию, да, я вообще, uh -huh. Юлю, не к вам. А, вот, но это вот вопрос такой, достаточно ли формулировать ценности в виде одного слова, например. Да? И... Вот мне кажется, в развитии того, что Анатолий сказал... Володя, мне кажется, в виде одного слова точно недостаточно, потому что оказывается, что даже в виде одной фразы недостаточно. И очень важно, как, какие смыслы за этим стоят, безусловно. И поэтому, когда люди вот вместе формулируют, как Наташа говорила, то, конечно, там такой интересный разговор идет. И люди в том числе подбирают слова, которые адекватно отражают то, что они хотят сказать, те смыслы, которые за этим них а так вообще под смелости тоже, например, можно разные вещи сформулировать. Да. Ну да, и получается, тогда нам нужно еще различать определение ценности, да, или раскрытие внимания, и, и Или внимание к личности, когда да, это внимание да. декларируют разные, разные организации, благотворительный фонд, например, и э, следственный комитет. Но еще бы я бы одну вещь здесь добавил. Э, Уходя от Следственного комитета, тема рискованная немного. Значит, я хотел сказать, что вот если принципы вроде как, ну, можно, можно, они могут быть вроде бы объектом оценки. Ну, потому что мы можем, например, сказать, работает или не работает принцип, да, то ценности вряд ли могут быть объектом оценки. Потому что ценности – это то, что люди принимают, и они говорят, вот мы приняли это. И проводить рейтинг ценностей, оно как бы кажется совершенно бессмысленным, и это вне, вне оценки находится. Их важно понимать, но оценивать, выносить о них суждение допустим, правильно или неправильно, хотя, может, в каких-то случаях и можно. Ну как правильно-неправильно, соответствует или не соответствует моим, например, это можно. А вот оценивать, какие хорошие, какие плохие, тут, наверное, проблема. Ну, можно ли оценивать степень определенности? Определенно? Ну, да, ну да, может быть. Ну, не знаю. В общем, вот такая тема тоже есть. Мы переходим к работе в малых группах. И предлагаем вам в малых группах пообсуждать и получить какой-то список ответов на эти два вопроса. Каковы ценности и принципы организации, в которых мы работаем? И говорим ли мы их открыто. Значит, мы разделимся на три группы. У нас фасилитаторы будут Алексей, Марина Михайлова и я. Вот. А по группам вы разделитесь случайным образом, а вопрос для всех групп будет один. И я Павла Военского, бессменного организатора и человек, который поддерживает нашу коммуникацию, попрошу вот сейчас разделить на три. Как всегда, не хватило времени? Не хватило, нам тоже не хватило, Марин. Прям на полслове все. Да, до да, самого интересного дошли. Да, ну да, ну да, вот, да. на самом интересном месте. Володь, микрофон. У нас довольно структурированно получилось, так как-то примеров много, и вроде мы успели выслушать, и какие-то интересные такие соображения угу. есть. Как мы Помимо. будем сейчас... Ну, обменяемся. Давайте мы просто... Чтобы основные ну, да. моменты в каждой группе. Ну, давайте, может быть, кто в первой группе был, по-моему... А первый, я, был... я не знаю номер. я, ну, я, был во... я начну. Да, Марина. Марин, да, я... Я, вто... я был во второй точно. Ага, тогда я в третьей. <свист> <осталась>. отлично. <свист> Да, но ну я коротко. Ну, мы сначала все побежали на свои сайты, смотреть, опубликовано у нас принципы и ценности или нет. Поэтому первые минуты у нас разговора не было. Все быстро искали на сайтах, что у них написано. Вот. А, да, значит, некоторые с радостью сказали: "Ой, у нас написано", а некоторые сказали: "Ой, у нас почему-то же ничего не написано на сайте". Хотя в принципе, в принципе, о принципах мы сказать можем. Вот, то чем потом мы обменялись немножко примерами, и тут же начали спорить, вот, например, профессионализм – это ценность или принцип, вот содействие это приличная ценность или не очень, вот, или такая пассивная какая-то. В общем, мы пришли к выводу, что тут, конечно, много достаточно дискуссионных тем, и все-таки это правильно, что у каждой организации это свое, потому что слова эти вкладываются смыслы. Ну и вот еще обсуждая, пришли к выводу, что, наверное, правильно ценность и принцип «правда» писать рядом, Потому что принцип тогда распаковывает ценность да, и становится понятно, а что, какими действиями мы это, к этому двигаемся и, соответственно, что мы точ, точнее под этим имеем в виду. Да? Вот. И, и еще пришли к выводу, конечно, что публикация ценностей и принципов дает возможность партнерам лучше находить друг друга и так говорить, о, это моей крови. Вот. Но, может быть, не все из них нужно публичить. Это тоже каждая организация решает сама, потому что могут быть какие-то внутренние принципы, которые, ну, которые, которым следует организация, но, может быть, она не готова это заявлять в публичном пространстве. Ну, вот. А. Все. Спасибо. Ну, тогда я, да, вторую. Леша, ты закончишь? Ну, да. А у нас интересный момент был. У нас, ну, те, кто выступал, участники, среди них только в одной организации было очевидно вот, ну, сформулированы принципы и даже рассказано о работе, а, а, а, ну, о том, как работа строилась, что это была специальная работа. Но вызвана она была интересным фактом, что организация расширялась и появились новые партнеры из бизнеса. И их много было, представления разные, фонд такой благотворительный фонд работающий на местное сообщество и поэтому потребовалось все-таки какое-то прояснение и обсуждение и это было сделано да? это было сделано и я вот на это хотел обратить внимание да, что появляется нужда да, вот почему формулировать да потому что появляется нужда в том что есть партнеры которые сотрудничают и хотелось чтобы это сотрудничество шло ну, в позитивном ключе да, не в разрыве вот. А в основном тоже говорили, что ценности не сформулированы были. Но один факт, что вообще-то они складываются, когда люди долго работают, и даже если организация конфигурацию свою меняет, там от НКО обычный переход в ресурсный центр такой региональный, да, люди перешли. И оказывается, все, что было наработано там, оно продолжает работать, да, даже если мы не формулируем. Но интересно, что даже если мы не формулируем ценности, Иногда события какие-то или поведение сотрудников приводит к тому, что люди ну, увольняются или уходят сами, или их просят уйти. Потому что вдруг оказывается, что человек что-то делает перпендикулярно тому, как мы это себе представляем. И это к вопросу о значимости формулирования. Вот. И ну, еще что вообще-то ценности в организациях давно работающих – это очень вещь глубокая. Даже если она не сформулирована, но она продолжает работать. Потому что опыт большой совместный был, и как-то сложилось так, что мы что-то поддерживаем вместе. И это вообще э, ну серьезным образом является такой основой вообще для взаимодействия, по сути дела, и для длительного существования. Вот, что бы я хотел сказать. Угу. Да блин. Так. Um. А уважаемые... Да, да, Юля, да. А, ну, я просто, честно говоря, для меня вот это понятие рамки, оно очень важное, потому что, ну, если ее нет, вообще очень трудно двигаться. И я там вспоминаю, например, кодекс американских врачей, ну, где написано, что врач – это тот, кто сохраняет жизнь. И, собственно, это очень сильно ну, проясняет позицию, почему врачи а, публично, например, не участвуют в смертных казнях. То есть да, а пеницитарная система находит этих людей, но с точки зрения как раз этики, во-первых, это сделать очень непросто, и это огромное облегчение сообществу, когда а, люди определились, а не кто. А, вот. И мне кажется, с точки зрения общественного блага, ну, ценность этого какая-то гигантская просто, просто гигантская. No. Mm -hmm. Потому что это в том числе, там не знаю, notch, драйвер, а в общем, ну, в данном случае все-таки к сокращению нового тех штатов, которые до сих пор используют смертную казнь. И этот тренд, он такой совершенно четкий. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо, Юрий. Еще я бы хотел вот процитировать, если не все видели в чате, Юрий написал, что нам надо экономить ресурсы, чтобы быстро понимать, кто другие, сообщать, какие мы. И это из серии «Мы с тобой одной крови, ты и я». Да? Если я увидел, что ценности совпадают, то дальше уже целый ряд вопросов снимается, и можно продолжать какой-то более глубокий диалог и партнерство развивать. Значит, я рискую тоже не все пересказать, что было в группе, но основные моменты. Когда новая организация работает на принципами есть идея двигаться в сторону этического кодекса и формулировка ценностей и принципов и это скорее всего будет публиковаться именно из тех соображений в первую очередь чтобы для партнеров это сделать и там где этический кодекс формулируется тоже предполагается что конечно же он будет опубликован и его можно будет увидеть мы с санаторием обсудили вот ситуацию с фондом Рената Ахметова, у фонда были сформулированы ценности, и на стадии формирования фонда эти ценности были прописаны теми людьми, которые уже были в фонде, небольшой командой, консультантами совместно. А потом, что интересно, когда было объявление о создании фонда, учредитель пять ценностей для себя сформулировал, как он будет работать с фондом. И он тоже это открыто сказал. И это было не то, что сформулировала команда для фонда, а то, как он именно будет с фондом взаимодействовать. Интересная была тема с принципами кодекса этики в вузах. Там, говорят, много интересных вещей возникает. Ну, все знают вообще про фотографии в купальнике в учебных заведениях, когда преподаватели публикуют, и что из этого получается. Такие формировки есть, например, в официальных инструкциях. Что должна быть у человека, у преподавателя достойная репутация. Причем здесь развернуто не объясняется, что за этим стоит, но требование такое есть, и человек на себя берет такое обязательство, чтобы репутацию свою как-то сохранять. И плюс еще такая тема, что ценности могут быть про соответствие определенным стандартам. То есть, вот как бы внешне до этого привлекается какое-то основание для воссуждения ценности. Так. В новой организации, вот, например, тоже, как, какие ценности это НКУ, да, открытость, прозрачность, особенно финансовая деятельности, готовность к партнерству и так далее, стремление к результату. И мне кажется, мы здесь видим опять, что во многом совпадает, потому что это, это какие-то такие универсальные вещи, которые для многих являются важной ценностью для многих организаций. Значит... Еще раз, вот тема возникла, когда новые, новая организация, новая команда, и вроде бы идет сейчас размышление. На, на сайте пока нет, но идет, над этим размышляют, и, конечно, это, ну, коллеги считают, что на сайте должно появиться. Вот так, если быстро. А, ну что, теперь мы подкрепим. Дальше. Давай. Подкрепим э, рассуждение о том, что такое ценности в НКО, да, в проектах, некоторыми исследовательскими данными. Да, сейчас я... Сейчас, Алексей, сделать так, надо, чтобы удобно надо было. Надо манипуляцию да, провести. Нет, это странная какая-то фишка зума, что невозможно сразу... Да. Коллеги, я просто к этому хотел добавить одну интересную вещь. Я не знаю, насколько у вас это откликается. Ну, у меня откликается, я с чего вот начну, я не говорил о том, что… Вот мы в малой группе, я это говорил, мы, мы, нашей организации в этом году 30 лет, у нас на сайте ценностей нет. Хотя, в принципе, конечно, если меня спросят, вот какие у вас ценности, каким принципом следовали, я могу про это рассказать. А, и вот смотрите, интересный какой результат. Мы когда фонды российские опрашивали, Оказалось, что у 24 из запрошенных, вот здесь 58, у восьми только у 24 фондов есть перечень ценностей, принятый внутренне, и только у 8 из них он не является общедоступным, то есть у 16 он общедоступный. А вот смотрите: вот самое интересное то: что у 34 фондов 59% нету официально утвержденного перечня ценностей. И основная причина, почему его нет, люди сказали, ценности проявляются в делах, их не надо официально утверждать. Вот такая история. И я не знаю, что из этого следует, но определенно у какой-то части организации в нашей стране, у какой-то части руководителя организации такая позиция есть, что не надо вслух про это говорить, надо так работать, чтобы было понятно, что, какие ценности за этим стоят. Ну, вот, кстати, это ссылка на отчет вот здесь внизу, вы можете увидеть, на сайте Форма Дума. Володь. Я хотел сказать, что мы должны, мы как-то все говорили больше про определение сейчас ценностей, да, и про определение принципов. Надо переходить к следующей теме. Я единственное вот хотел завершить комментарием Надежды, там и Юль Богданов подключилась тоже. Вопрос по поводу того, как это передается, да, когда люди уходят или приходят. И как, ну, очевидно, что носителями ценностей люди являются в организации. Вот. Ну, давайте мы оставим этот вопрос. Это очень интересный вопрос. Может быть, дальше как-то мы проясним, но нам сейчас нужно двигаться дальше, потому что тема-то вообще-то ценности в оценке, да, ценности и принципы в оценке. Вот. И э, вопрос для обсуждения. Правильно я понимаю, да, uh -huh. Uh -huh. Давайте попробуем, коллеги, обменяться. Вот. Вопрос такой, почему может быть важно при проведении оценки программ или проекта принимать внимание ценности и принципы? Что вы думаете по этому поводу? Можно начать, Володя? Ну да. Ну У ну, тебя да. приоритетное право. А я готовился? Да. Я первый тезис хотел сказать коллеги. Как мне кажется, важно... Может быть, важно принимать во внимание ценности и принципы, в особенности, когда мы оцениваем программы с высокой степенью адаптивности, которые по мере реализации сильно меняют конфигурацию, меняется замысел и так далее. И в таких программах вообще руководящий и направляющий роль играют ценности и принципы. То есть то, что происходит с программой, конечно, это происходит в ответ на то, что вокруг и так далее, но а, есть для программы определенные основания, по которым принимаются вот, важные решения о трансформации. Поэтому, вот, мне кажется, в таких программах это просто ключевое значение имеет для понимания того, что, как программа работает и развивается. Да, уважаемые коллеги, ваши соображения? Ну, дело в том, что мне кажется, одно без другого просто невозможно, потому что даже гипотезы могут ну, возникнуть ошибочными, если не принимаются ценности и принципы, а потом те программы, которые оцениваются. А, ну, не точечными какими-то врезками, да, а это вот такой процесс, который просто абсолютно интегрирован а, в работу, то, соответственно, если все это не учитывается, то будут вообще большие смещения и искажения, потому что даже сами процессы, а, то есть если, скажем так, важно просто заниматься оценкой, то те процессы, которые будут ну, вот этими там, внутренними, и а если они не опираются на ценности и принципы, они могут искажать там воздействие, интервенцию, ну и просто банально нарушает принцип не навреди. Поэтому, ну, конечно, это рамок. Хорошо. У меня, Я знаете, про... О, да, да, да, да пожалуйста. Да, Мне кажется, тут а. очень важный вопрос уже при выборе, когда мы как оценщики собираемся оценивать проект или программу, совпадение или конфликт принципов и ценностей оценщика и того проекта и программы, которую надо оценивать. Если не обращать внимания на угу. то, что декларируется организацией, которая реализует проект, либо программу, либо самого проекта и программы могут возникнуть конфликты в процессе оценки. Наши ожидания будут не совпадать с ожиданиями того, кто реализует. Мне кажется, это тоже очень важный аспект, еще даже не дойдя до оценки. Будем мы с этой программой, проектом работать или не будем? Да, это важная такая внутренняя часть, как бы оценочная такая, да, наша, наша. Кто-то еще поднимал руку, если не ошибаюсь. Ада, Толи? Я поднимал и опустил. Меня все время вот это вот немножко смущает. Ну, то есть, допустим, декларируемая ценность, и она на сайте есть, семейные ценности, да, и расшифровки нет. А если мы спросим, например, расшифровку, что люди поднимают под семейными ценностями, оказывается, что у них принципы, например, там муж и жена, одна сатана, или там да даубаится жена мужа, и такой список традиционных семейных ценностей. Вот таких основанных, там, 2000 лет назад написанных. Вот. И мы, нас может напугать на самом деле. Хотя изначально декларация ценностей как бы будет ну, нормальной и хорошей. Хорош. Или наоборот. Не, если прояснить, то, Конечно, здесь есть, здесь есть конфликт, что я по-другому все понимаю, и как бы я там, не готов делать оценку. Но это при условии, что организация рефлексирует это, проговаривает, расшифровывает и превращает в принципе действия. Если она а кстати, конечно, оценка важна, если мы занимаемся что-то связанное со стратегией. Потому что ну, стратегия строится на базовых ценностях, базовых. Mm -hmm. ну, вот У меня еще есть небольшой комментарий. Вот, да, пожалуйста. Скажем, опираясь на свой опыт, вот у старых организаций, у них миссия прописана на сайте. И вот под этой миссией, ну, например, я участвовала в оценке, скажем, некоторых таких по ФПГ. И там было видно, что вот эта организация, вот она 15 лет работает, да, и 15 лет она соблюдает те ценности, которые прописаны в миссии. Смысл существования в организации такой. Поэтому тут нельзя сказать, вот есть у них ценности, нет у них ценностей, но они есть во всей их деятельности, их видно. И поэтому просто оценивать. Потому что люди 15 лет вот это делают, и каждый раз они делают на более высоком уровне. Они, значит, сначала занимались брошенными детьми, теперь они этих детей пристроили и поддерживают приемные семьи. И это такой процесс вот бесконечный. Вот я только это хотел сказать. Поэтому, то есть вот так с ценностями мы... Я принимаю, конечно, во внимание, что у них они есть. Вот. но Потом есть организации, которых, ну, вот, ну, я могу себе позволить не участвовать в оценке, если меня приглашают. Если я понимаю, ну, сейчас же все равно все видно. Да? Можно найти и отзывы, и все прочее. И если я вижу такие отзывы, я просто не пойду оценивать эту организацию, потому что так как они себя ведут, я могу дать отрицательную оценку, и я не хочу этим заниматься. Вот, вот так вот. А такие организации есть сейчас которые пишут принципы, да, ценности, а потом оказывается, что они им не следуют. Уважаемые коллеги, у меня тоже такая мысль возникла, я бы хотел поделиться. А я бы вот поставил, ну, ответил бы иначе на вопрос. Там, почему важно? Да? А мне кажется, иногда это очень рискованно, считать, что это важно. Ну, например, в конце концов, Проект, любой проект — это некоторые действия и результаты, да, и в этом смысле мы можем видеть разрыв там между ценностями, мы можем видеть, что нам что-то не нравится, но вопрос ведь про результаты, а не про то, что люди декларируют и тем более во что они верят, вот, и может быть, ну, важно учитывать, но как бы не апеллировать к ним в ходе оценки, вот так я бы сказал, то есть учитывать важно и разбираться важно. Но иногда важно не апеллировать и не поднимать эту тему вот, насчет «не буди лихо». Это вот первый момент. Мне кажется, здесь есть о чем размышлять А второй момент. Мне кажется, еще очень важно участвовать. Вот Алексей сказал о программах таких адаптивных, да, когда ну, проект, по сути дела, формируется по ходу. да Можно так, если кратко сказать. Но с другой стороны, ну, часто некоммерческие организации «Мир» же меняют. Да. Я в хорошем смысле сейчас, не говорю, но в том смысле, что пытаются решать проблемы способами и путями, которые, ну, может быть, не использовались раньше там в этой местности, в стране и так далее. И мне кажется, вот это вот важно очень аккуратно, потому что ну, это могут быть болезненные вещи, необходимые, но болезненные вещи. И вот для меня все равно вопрос, это к вопросу об адаптации, например, технологий. Можно ли привносить в почву, которая... Ну, Технологии, которые ценностно сильно отличаются там, от повседневной жизни людей, вот так скажем. В общем, это вопрос. К следующему перейдем, а, Сейчас здесь был комментарий один, я давай. смотрю, может быть, как раз завершающий. Да. А, ну вот про это да, мы говорили, как раз, вот я считаю, Юлия про это сказала, что учитывать надо, иметь в виду, аккуратно с этим иметь делаем. А вот Юль микрофон включил. Да. Ну, нет, я на самом деле, собственно, все написала, и такого очень много. Uh -huh. okay. ну, да. да, в какой мере соответствует то, что люди декларируют или делают? Uh -huh. э ну, и грубо говоря, там, я не знаю, если мы будем смотреть там программу с этими несчастными социальными сиротами, да, и провайдер будет говорить, ну, не знаю, вот столько семей мы сохранили, а вот столько, значит, пошли в приемные семьи, а потом ты просто, ну, разговариваешь с людьми, и они этих родителей вообще за людей не считали, у которых дети пошли в приемные семьи. И, ну, для оценщика это важно, потому что это те вводные, которые ну, значительно определяют выбор стратегии ну, и результаты. Они просто помогают понять, почему это так. Да. Юль, спасибо. А у нас как раз следующий вопрос, вот, связанный с этим комментарием. Да? И тоже вопрос коллеги к вам. Если мы говорим, что важно при, при, иметь в виду, да, то а вот если мы говорим о проекте, то о, о, о чьих ценностях и принципах идет речь? Некоммерческая организация, если да, а, Да, просто. да, ну, мы же говорим про проекты, mm -hmm. про проекты НПО, mm -hmm. тематика mm -hmm. такая. чьи ценности и принципы следует принимать внимание и почему. Ну, мне кажется, зависит от характера организации. Но ну, вот тут уже сегодня звучало у нас несколько раз про частные фонды. И, по-моему, если фонд частный, когда человек отдает свои деньги на благотворительность, то ценности учредителя... Очень важно принимать его внимание. Ну, почему Алёша. я даже не буду объяснять, да? А, тут, знаете, вот тут, тут на самом деле все очень интересно, потому что общественное благо – это такая штука, а, ну, непростая. Я там знаю учредителей, которые, а, приходя к провайдерам, как раз они потом делали свои фонды, они говорили, что да, мы хотим сделать шелтер, только, пожалуйста, на вот студенток отберите, иммигрантов брать не надо, а, вот. Ну, и понятно, Да. И Понятно. когда фонды говорят, ну, мы вам просто можем показать профиль людей, с которыми мы работаем, а, ну, и потом люди создают свои фонды. А, вот. а, и мне кажется, это здесь, на самом деле, огромное пересечение, конечно, с профессиональными ценностями, потому что провайдеры, которые, ну, работают сложнее низкопороговых программ, а я, честно говоря, не понимаю, если нет ну, вот, рамки профессиональных ценностей, ну, куда это может увести? Но... Угу. Ну, вот Надежда О. к этому сказала, что вообще-то надо и общественные ценности учитывать, да. потому что это сложно развести пользу и вред. Не только профессиональный, например, да, но и то, что в обществе фигурирует. Анатолий, я... Анатолий да. Я вот комментарий хочу сделать по частным фондам, раз пример уже приводился. Я быстренько тоже побежал потом на сайт, посмотрел, есть ли задекларированные принципы учредителя, есть до сих пор, висят, 15 лет он сказал, они, они такие же, вот, как были, он это называет философией своей. Вот. Но важный момент, у нас фонд прошел трансформацию примерно 6 лет назад, и... Сейчас там абсолютно другая команда, и там абсолютно вообще другие принципы, на самом деле. Это вообще это две, две разных организации с двумя разными философиями, с двумя разными культурами, хотя вот э, философия учредителя и там, и там отражается, просто, может быть, разные аспекты немножко, и его подходы. И, конечно, учредитель имеет… Э, э, Доминирующую роль формирования а, ценностей, но я хочу сказать, что и команда, вот, вот этот пример, вот этот кейс, когда вот существуют две вообще абсолютно разные команды, вот. а наша команда, которая ушла там, 6 лет назад, все практически ушли. Мы до сих пор там раз в три года, может быть, собираемся, в этом году, наверное, в конце года соберемся. Ну, то есть, как бы эта команда тоже определяет очень сильно. И еще один важный момент. А, а, кто в команде? Мне кажется, что это идет от топ-менеджмента, да, определения ценностей, но а, а, весь вопрос, можете ли вы эти ценности донести вниз, и как у вас, вот, как Юля привела пример, как, как люди будут обращаться с бенефициарами или с клиентами, вы можете декларировать на самом высоком уровне какие-то ценности, как они будут реализовываться внизу, это большой вопрос. Да, вот Юль комментарий сделал к этому рассказу Анатолий. Но человек же меняется, да, учитель меняется. Может, оно и нормально так. И ценности... Я не буду комментировать этот вопрос. <laughs> Хорошо, это был комментарий, не обязательно это. <laughs> Леш, ты хотел что-то сказать, да? Ру? Если никого нет, я тогда в да, а да. Мне кажется, что вот важный был комментарий по поводу ценностей которые создают некий контекст культурный, социокультурный. И мне кажется, это особенно важно в тех случаях, когда проект поддерживается организацией или реализуется организацией, которая из другой культуры приходит. Ну, мы знаем много случаев, когда там зарубежные доноры поддерживают проекты и так далее, и закладывают уже какие-то идеи. И в этих случаях очень важно конечно, учитывать вот ценности вот, которые лежат именно в социокультурном плане, в среды, в которой мы начинаем работать и ну можно сказать в том числе ценности благополучателей, как людей, которые здесь живут. А Я могу просто... пример привести могу Ну. Да. Может быть приведешь, потому что у меня, да, вот, пример, у меня есть внутреннее да. возражение такое. Ну, я не знаю, ну, возражение ли оно хотелось. Ну, ну, не, не, легко, да. Значит, пример такой. Вот одна из стран Центральной Азии, в которой, ну, понятно, своя, своеобразная культура такая, и традиции есть и так далее. Значит, приходит зарубежная организация, которая стремится к тому, чтобы они очень обеспокоены значит, правами женщин и положением женщин в обществе, и трудоустройством женщин. И вот они вкладывают значительные средства в то, чтобы женщин подготовить к работе по новой профессии. И профессию они выбирают. Это, значит, оператор на металлообрабатывающем станке. Ну, это абсолютно обречено. То есть они... Это... Я видел этот проект, ну, как бы сталкивался с ним по жизни, это я не придумал. И понятно же, что деньги будут освоены, что даже, может быть, они научатся, но никакой совершенно перспективы нет, и решения проблемы с трудоустройством никакой не будет, и так далее. Ну, или, например, другой проект, тоже приведу пример, с Центральной Азии, тоже почему-то сейчас вспомнил два случая. Значит, вопрос в том, что, опять же, вот эта тема с правами женщин, равноправием женщин и так далее, и они начинают работать с девочками в младших классах объясняя им, что на самом деле у женщины в обществе должно быть положение другое. Совершенно не принимаю во внимание, что вокруг происходит. Как к этому те же мальчики относятся в этом классе. Я уже не говорю о семье, которая за пределами школы. Я вот про эти вещи имел в виду. Спасибо. А я ну, просто хотела ну... еще добавить, Володь, если позволишь. Да. На самом деле это еще очень важно. Все-таки для перехода вот в эту нормальную парадигму минимизации вреда, потому что, ну, мы, например, работаем, а мы работаем в раннем вмешательстве. И да, действительно, например, ценности функциональной реабилитации очень важны для нас. Но при этом мы отлично понимаем, что родители находятся часто ну, в таком нехорошем эмоциональном состоянии что туда просто невозможно дойти, поэтому вот те самые результаты, да, которые всем хочется, особенно донорам, они часто будут очень скромны. Причем, при том, что потенциал прироста у ребенка мог быть гораздо больше. Но в том числе для того, чтобы вообще ну вот, просто жить рядом с таким в определенном смысле фейлом, вот, как раз принципы и ценности очень важны, потому что, но ну, грубо говоря, надавить-то на клиента вообще не вопрос. Только что потом-то будет. Ну, и как раз это очень ну, помогает людям оставаться в реальности. Ну, я просто для себя как бы завершаю обсуждение, этот вопрос, если позволю себе завершить, поскольку моя обязанность за временем следить. Но получается так, что если говорить об оценке, да, то на самом деле конфигурация ценностей, которая складывается в проекте, включая конфигурацию ценностей оценщика, который включается в оценку этого проекта, это вообще важный компонент такой. Ну, тут вопрос технический, как его там прояснять или не прояснять, но оказывается, они между собой эту систему взаимодействуют, и вообще-то может влиять на выводы в конечном итоге и там, рекомендации, которые специалист по оценке может сделать. И вопрос, как в этой конфигурации, ну, выживать, что ли, проводить оценку, да, и что там делать с разными вещами, которые могут нравиться или не нравиться. Давайте мы к следующей теме перейдем. Тут у нас иллюстрация одна, коллеги, мы да. ее оставим в презентации, потому что на самом деле ценности это не только про оценку, но и про проектирование. И да. один из подходов проектирования, который вот коллеги из Соединенных Штатов обещали книгу написать, но мы ждем все с 15 -го года. Значит, они сказали, что начинаться проект должен, они так назвали, с дизайна ценностей. Ну, имеется в виду самоопределение, формулирование ценностей, которые в основе лежат. И это должно быть неотъемлемой частью проекта. И такая вот идея существует. То есть, проектирование, конечно, надо учитывать. И здесь мы вот указали несколько сторон. Понятно, что есть ценности финансирующей организации, которые гранты дают да, в общем случае для НКО, ценности самой организации, которые не должны противоречить ценностям финансирующей организации, и ценности проекта, и тут благополучатели, и партнеры, и все это надо, конечно, в общем случае иметь в виду и при проектировании, и при проведении оценки. У нас была эта тема в обсуждении следующая по поводу вот, ну вот в нашей группе очень остро, да, когда люди долго, много работают, да, долго достаточно, а на самом деле ценности не сформулированы, и вдруг они выскакивают в каких-то ситуациях, да, когда человек делает что-то не то, что-то противоречащее, да, и что с этим человеком делать, вот. Ну вот этот вопрос, как выявить истинные а недекларируемые ценности и принципы. И, кстати, для оценки, если говорить, да, вот когда мы говорили конфигура... учитывать конфигурацию ценностей, а как мы их, не то, что там учитываем, чтобы учесть, надо вообще как-то сформулировать или понять там, или осознать, почувствовать и так далее. И вот и в условиях, когда далеко не все декларируемо, а с другой стороны, ситуация, когда что-то продекларировано, но есть ощущение, что в реальности люди действуют иначе, да, не в соответствии с этим. Ваше соображение, коллеги. Но мне кажется, это в делах проявляется, как выше говорили. И в особенности при принятии каких-то судьбоносных важных решений. Ну, я один пример приведу, если можно. Да, Володь? Да, конечно. Я, да, я коротко, как бы в, группе, да. Да. в группе обратился. Ага. А, у меня такой пример вот и есть из, из нашей практики. организации экологов, которая работает в при Каспийском регионе. А вы знаете, что на Каспии очень неблагополучная ситуация, в том числе из-за деятельности нефтедобывающих компаний. И э, эта организация экологов, она оказалась в серьезном кризисе, то есть перестали э, закрыли все грантовые конкурсы, где можно было получить деньги для таких организаций, и они в общем на грани э, были существования, закрытия. И вдруг к ним обращается нефтяная компания и говорит: мы вам хотим дать, вот мы знаем, вы хорошей деятельностью занимаетесь, мы вам хотим дать миллион долларов. И для этой организации это была бы гарантия на несколько лет, причем они говорят, что мы сильных ограничений не будем, мы видим вот как бы направление вашей деятельности, мы все поддерживаем, давайте, ребят, и мы вам дадим миллион. И вот вопрос в этом случае, принять эти деньги или нет, вот такого рода решения, мне кажется, показывают, какие истинные ценности. Они отказались, если что. Но выжили, <связывая> выжили, выжили <да>. но <связывая> тяжелая была ситуация. Но ну, тут есть момент технический, например, может быть, здесь в данном случае это как бы очевидные признаки. да. А вот, когда мы говорим, а нужно интерпретировать деятельность, но ведь формулируя как бы ценность, которая за этим стоит, или сравнивая там со списком каким-то продекларированным или с тем, что люди говорят, ведь это тоже непростой момент интерпретации. Как вот интерпретировать это действие с позиции ценности? Не всегда это такое простое решение, да. Ну вот ситуация с, с этой Старикаспийской экологической организацией, да? ну, условно говоря, там, можно просто, мы боролись, да, там, против, а теперь они денег дают наши враги, да, вроде, ну, очевидное решение. Вот. вот Ольга Брагина написала, но немножко комментарий непонятен, со временем, когда встреча с ценностями не единоразовая, происходит уже второй, третий раз. А может быть, Ольга прокомментирует? Да, может быть, прокомментируйте. А, ну, а... Когда в какой-то момент, например, там, с теми же партнерами, с благополучателями, то есть это можно красиво задекларировать и, ну, так скажем, по, по русски русским языком один раз может приконать. Но когда к этому вернешься второй, в третий раз, ну, то есть уже, чтобы вы там не декларировали истинное, будет все равно понятно, что ты не сможешь каждый раз только прикрываться mm -hmm. тем, что написано. Ну да, хороший пример. — Анализировать повторяемость каких-то действий, да? угу. повторяемость, угу. Такую, а не просто разовое решение. Угу. Уважаемые коллеги, у нас немножко времени мало, но мы тут… Еще у нас есть тема содержательная такая, и Алексей подготовил презентацию. Вот этот вопрос, может, могут ли принципы, сами принципы да, быть предметом оценки? То есть мы до этого говорили о том, как принципы работают, да, и как важно их учитывать, потому что могут быть сложности при проведении оценки. Но здесь вопрос, можно ли оценивать, собственно говоря, да, что-то про принципы напрямую в качестве технического задания. Угу. Коллеги, ну, презентация это немного громко сказано, у меня там один слайд, и я думал, может быть... Какие-то вопросы будут, этой серии продолжения следует. Вот эта вся презентация. Значит, что мы хотели сказать? Что да, действительно появилась оценка, которая так и называется, оценка, фокусированная на принципах или оценка, ориентированная на принципы. И а, ее а, при, предложил такую, такой подход Майкл Пэттен, известный вам, который мы уже сегодня упоминали. Значит, что здесь важно? Он ввел критерии того, что является хорошим принципом, и там есть шкалы, и вот хороший принцип должен быть направляющим, предписывающим, полезным, воодушевляющим, адаптивным и оцениваемым. Это на самом деле очень интересно. Когда начинаешь это на практике применять, это очень, очень интересные критерии для оценки принципов вот, уже существующих в организациях. Значит, и тут важный момент, на какие вопросы а, может отвечать оценка, ориентированная на принципы. Первый вопрос, видите, каковы базовые принципы, из чего исходит автор здесь этого подхода. Он говорит, что не во всех случаях принципы программы или проекта в явном виде сформулированы, поэтому иногда надо начинать именно с формулирования принципов. И я могу сказать, что мы вот такую оценку проводили в прошлом году, мы провели именно такую оценку, ориентированную на принципы, и начали именно с этого. И поскольку коллеги, чью программу мы оценивали, очень давно вместе работают и давно ведут подобного рода программы, формулирование принципов не особенно много времени заняло, они у них присутствовали где-то в головах, но никогда на бумагу не ложились. Вот мы с этого начали. Дальше. Являются ли принципы ясными, значимыми и действенными? Такой вопрос. Дальше. Соблюдаются ли принципы на практике? Вот о чем только что говорили. Да? Корректировались ли принципы с учетом внешних обстоятельств? Тоже важный момент. Может мир вокруг так поменяться, что придется и принципы поменять в каких-то случаях? И если корректировались, то как? Какой это имел эффект? И последний вопрос. Приводит ли исследование принципам к желаемым результатам? Эта книжка, в принципе, доступна в онлайне, в электронном виде. Есть уже публикации, ну, за деньги, а есть публикации, где э, можно в основных положениях такой оценки э, почитать. И э, плюс э, Майкл стал вести видеоблог, и там у него тоже появляется сейчас э, эта тема. Наверняка он будет про это тоже говорить, Ну все пока на английском. Какие-нибудь здесь вопросы? Коллеги, ну вот у Юли вопрос был, да. ну про заказчика вроде ты ответил, что есть такие заказчики, да. а вот почему они решили провести оценку ориентированную на принцип? Почему они? Юли, у них, как я говорил, они уже давно ведут программы сходные по содержанию, по дизайну с более-менее одной и той же целевой группой. И а, а, поскольку у них была возможность провести оценку, они хотели, чтобы эта оценка для них была максимально полезной. И они понимали, что их не очень интересует, как работает сама программа, а их больше интересует, что, как работает то, что стоит за программой, потому что они это никогда не анализировали. И поэтому Подождите. они решили использовать средства, доступные им на оценку, для того, чтобы получить полезную для себя информацию. Мне просто интересно, а все-таки, ну, что на самом деле стало за словом полезно? Они хотели изменить процессы, у них не хватало решительности самим, то есть им нужен был какой-то толчок извне? Я бы не так сказал. Я бы сказал так, что они хотели отрефлексировать, что стоит за кадром, и в явном виде это сформулировать. И мы, кстати, обратили внимание, что после того, как эта оценка была проведена, их принципы стали появляться уже в следующих программах, и публичными стали. И они стали объяснять людям, что вот программы они работают на основании таких-то принципов. То есть это какой-то такой шаг вперед с посторонней помощью. Наверное, это они могли бы сделать и сами. Самооценивание такое могло тоже. Ну, по сути, да. То есть, это был какой-то ну, этап, к которому они подошли. Нам нужна была да. как раз помощь, чтобы двинуться дальше. Да, я думаю так. Угу. Уважаемые коллеги, у нас такая встреча подходит к концу. У меня, знаете, вопрос, какой возник вам, может быть, заключительный. Он такой простой. Вот мы выбрали для сегодняшней встречи такую тему ценностей, да, принципов. И в меньшей стиле говорили о технологиях. Как вам показалось, насколько это заседание было каким-то полезным для вас? Ну, Могли мамочка, ли вы поделиться впечатлением? Мне приятно поговорить. Ну, это так, хорошо, принимается. А... Ну, я не знаю, мне кажется, просто человек вообще существует, ну, довольно логичное, поэтому очень важно время от времени, ну, вот, не ходить там, где экшен происходит, а все-таки, ну, вернуться и посмотреть на сам выбор и чем он определен. Mm. Потому что, ну, это вообще просто очень полезное упражнение. Спасибо. Нет, ну, если серьезно, то, конечно, во-первых, я говорю, было полезно тем, что, ну, во-первых, зашли и посмотрели в очередной раз, если у нас принципы в организации. Это немаловажно. Вот. А другая, другая штука, это то, что я соглашусь с Юлей, мы всегда вот в нашей суете, в беготне, мы как-то начинаем там обсуждать или садиться то, что здесь и сейчас, вот это нужно сделать, какая-то такая тактическая задача, а, априори понимая, что, конечно же, у нас есть высшие там идеи, предназначения, мысли, которым мы следуем, но... Опять же, то, что, наверное, не суть, может быть, насколько действительно я для себя опять определяю, конечно, принципы к действию, когда в очередной раз заходят и, и разговоры, какими принципами вы руководствуетесь, я еще раз уже... С учетом нашего обсуждения, буду более четко следовать тому, что, коллеги, вот здесь это принцип, а вот здесь это ценности. А по большому счету, мне кажется, разговор был тем хорош, что мы еще раз поднялись на уровень чуть выше того, что мы каждый день делаем. И это очень полезно. Спасибо. Да. Ну что, тогда мы будем завершать. Я хотел сказать, что мы презентацию обязательно вышлем всем, кто зарегистрировался и был. Да. И второй момент, следующее заседание во второй четверг следующего месяца. И в последующие месяцы тоже. Да, и мы <как> надеемся продолжать в этом году. То есть, вернее, не то, что надеемся, мы это будем продолжать. Приходите, будем рассматривать. Ну, мы надеемся, ну, да. что мы будем все-таки <смех> успевать. Заходите, заходите. Да. Если Спасибо у кого-то появится прям вот неотложная такая идея, чему можно было посвятить следующее заседание, там, ну, или следующее да. очередное, пишите, пожалуйста, у нас есть... Адрес, да, на, на, да, адрес на презентации будет. Адрес. Да, пожалуйста, ваше предложение с удовольствием. Ну, пока вот мы думаем как бы двигаться и думать, что может быть интересным. Да, мы так все время как-то экспериментальным путем двигаемся. А так всем удачи и здоровья. Спасибо, да. Здоровья обязательно. Спасибо, было очень приятно увидеться.